Экология. Самый интересный проект. Не хотела говорить, скажу. Ни копейки денег в этом проекте нет. Ни копейки. Все делается исключительно волонтерами. И как же здорово, когда выходят семьи с детьми, а в рамках этого проекта убираются территории Томсовольского озера, убираются территории нашей набережной реки Опи. И огромное количество мусора, который мы с вами там его оставляем, к сожалению. Вот насколько важно и показательно для того, чтобы и дети участвовали в этом процессе. Это воспитание нашего будущего поколения. Это вот уборка. А перед этим стоит. Верните, пожалуйста. В рамках экологии. Смотрите, какие кустарники. Здесь и сирень, и калина. Еще какие-то, не помню названия, пустарники, может вы скажете, кто знает. Знаете кто-нибудь, как называется кустарник? Нет. Интересно мнение жительницы, мной. Она утром ушла на работу, вечером приходит, а все территории засажены вот этими деревьями большими. Она пришла сначала, не поняла, куда я вернулась. И нам потом высказывал на камеру о том, что она совершенно не поняла, потому что даже за это время дорожку там постелили. Не постелили, а построили каменную дорожку. Это наши предприниматели сделали, у нас собственные средства, которые ежегодно собираются.